Добрый день, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Наша сегодняшняя встреча, сегодняшнее заседание во многом носит итоговый характер. Предстоит не только оценить результаты работы над национальными проектами, над демографической программой. Я считаю, нужно поговорить и о его классификации потому что это напрямую связано с социальным самочувствием миллионов наших граждан. Но нужно будет сегодня определиться и по ключевым направлениям наших действий на перспективу. По сути, надо дать ответ на важнейший вопрос. Какое продолжение будет у нас проектов? Мы только что обсуждали это с Дмитрием Анатольевичем, Медией и с руководством администрации. Мне бы хотелось послушать и членов совета. Нужно будет ответить на вопрос. Прежде всего, как использовать опыт национальных проектов для проведения современной социальной политики, в основе которой интересы развития человека, формирование инновационной экономики и гармоничного общества. Подчеркну, сама переоценка содержания и приоритетов государственной работы это тоже результат национальных проектов. Давайте вспомним еще совсем недавно. Далеко не все и не до конца понимали, какое значение может иметь эффективная социальная политика и для экономики, для страны в целом, для общества. Она по-прежнему воспринималась как собес, со всеми его унылыми атрибутами. И по сравнению с такими заманчивыми и интересными понятиями, как финансовые активы, экспорт природных ресурсов, нефти, газа, выглядели непривлекательно, безнадежно отстало. Этим никому не хотелось заниматься. Скучная работа считалась. Но, как я уже однажды говорил, на самом деле это самое главное для всех уровней власти и управления. Мы для чего с вами говорим об инновационном развитии экономики? Мы для чего говорим об укреплении обороноспособности страны? О развитии в целого ряда секторов экономики все это не имеет никакого смысла, если человек не чувствует отдачи, а отдача как раз, в социальной политики: образование, здравоохранение, жилье, нормальная социальная среда в сельском хозяйстве, с жизнью которого связаны, как мы знаем, около 40 миллионов человек в Российской Федерации страна в которой прошли коренные общественные изменения и появилась новая рыночная экономика экономика долгие годы довольствовалась остатками советской социальной системы многие говорили правильные слова на митингах и призывали к активным действиям и многие аплодировали им в правильных местах но жизнь людей и со состояние социальной отрасли от этого годами не менялось даже в начале в 2000-х годах смертность населения значительно превышала уровень рождаемости, школы и больницы продолжали ветшать, а по-настоящему качественное здравоохранение и образование было доступно лишь людям с высокими доходами у нас в стране. А у кого доходы побольше, те вообще предпочитали выезжать в ближнее или дальние зарубежье. Приток новых кадров в школах и поликлиниках практически остановился, а компьютер и тем более интернет в школе оставались запредельной мечтой, тем более для сельской местности. Повторю, все это не картины каких-то давно-давно минувших дней, а краткий экскурс на наше недавнее прошлое. В 2005 году, заявив нацпроекты, мы фактически впервые за всю новейшую историю России сказали, ⁇ Человек ⁇ это главное наше достояние и главный наш приоритет ⁇ И не просто сказали об этом, но и подкрепили эту позицию политической волей, сконцентрировали на этом направлении серьезные финансовые, материальные средства и административные ресурсы. И хочу обратить ваше внимание. Мы сделали это с умом, не спеша, просчитывая и макроэкономические последствия принимаемых решений. И мы в прошлом году знаем, вышли за параметры инфляции. Но это никак не связано с реализацией нацпроектов. Потому что затраты на эти сферы были просчитаны и, повторю еще раз, вписаны в макроэкономические показатели развития. Я не буду сейчас останавливаться на конкретных цифрах и показателях. Думаю, что об этом подробно проинформирует Дмитрий Анатольевич Медведев. Заслушаем мы и доклады ответственных за каждое направление работы. Скажу только, что подавляющее большинство поставленных в проектах задач выполнено. Больше того, они дали серьезный толчок для развития других отраслей, для науки, сферы высоких технологий, да по сути для всей экономики. Нам не просто удалось решить целый ряд социальных и экономических проблем. Мы смогли причем по самым принципиальным позициям вернуть доверие к власти. Во всяком случае, люди увидели, хоть что-то нач мы начали делать в этих сферах. Сделать фактором жизни социальную ответственность и обеспечить реальную поддержку столь значимых общественных начинаний крайне важно было. Важнейший результат вижу и в том, что отработан современный проектный подход в госуправлении и бюджетном планировании. Считаю, что эти механизмы и впредь необходимо использовать и развивать. И сейчас основная работа уже должна разворачиваться на уровне регионов и муниципалитетов, но при самом действенном, прямом участии федерального центра. Вот мы только что с Дмитрием говорили, если мы вот, вот эту нашу структуру, совет по нас нацпроектам распустим, прекратит оно существование, мы не сможем эффективно влиять на эти сферы в регионах, потому что здесь у нас руководители регионов присутствуют. В регионах всегда много разных задач. Нужно строить, обновлять, покупать новое оборудование. Что сопровождает все эти инвестиции, мы знаем. А вот что является самым главным, самым важным и на что всегда не хватает денег – это социалка. И без внимания федерального центра, без финансового, административного и политического сопровождения этих направлений деятельности на данном этапе нам не обойтись. Сегодня можно с полным основанием утверждать, что цели, выбранные нами два года назад, правильные, и впредь они должны стать для нас долгосрочными национальными приоритетами, фактически неотъемлемой частью концепции развития России до 2020 года. Эту концепцию сейчас дорабатывает правительство в практическом ее измерении». В целом речь должна идти о формировании вокруг человека современной социальной среды, среды, которая работает на улучшение его здоровья, образования, жилья, условий труда, повышение его доходов и личной конкурентоспособности. Хотел бы сегодня обозначить ключевые аспекты такой политики. Во-первых, нужны новые механизмы включенности институтов гражданского общества, экспертов, профессиональных сообществ в процесс формирования социальных программ а также в процедуру оценки их эффективности. По большому счету уже сейчас мы должны вплотную подойти к общественному аудиту всех решений и действий власти в области социальной политики. Второе – это создание реальной конкурентной среды в социальной сфере. До тех пор, пока государство здесь фактически конкурирует само с собой, мы будем топтаться на месте. Но на самом деле никакой конкуренции нет. Необходимо в разы увеличить перечень поставщиков социальных услуг. И это даст дополнительные возможности выбора для самого человека, заставит подтянуться бюджетников, даст новый импульс развитию малого бизнеса и предпринимательства. Третье. Реализация новой социальной политики должна идти на базе самых современных инновационных технологий. Обращаю внимание, а речь не только о техническом перевооружении, образовании, медицине, строительстве, либо работы в аграрном комплексе, но главное о новых способах и методах проведения социальной политики. Она сегодня очень нуждается в привнесении современных подходов к управлению, нуждается в высококвалифицированных посовременно мыслящих менеджерах. Разумеется, от всех руководителей потребуется и личная активность, и подбор профессиональных команд для решения поставленных задач. Я, э -э на этом хотел бы вступительное слово свое закончить. Позволю себе еще подвести некоторые итоги нашей сегодняшней дискуссии. И передаю слово Дмитрию Анатольевичу Медведеву для Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, в начале своего выступления я хотел бы выразить признательность всем, кто в последние годы работал над реализацией национальных проектов, и они бы не принесли тех результатов, о которых только что сказал президент, не будь здесь поддержки гражданского общества и различных политических сил, заинтересованного <свят> участия регионов и муниципалитетов, и опоры на профессионализм и инициативу наших граждан, всех, по сути, кого и затрагивают эти национальные программы, учителей, врачей, строителей наших селян. При этом работа над реализацией проектов жестко увязывалась с достижением на каждом этапе целевых показателей. На это была построена и работа, и настроена система контроля. Коротко скажу сегодня о ключевых результатах нашей совместной работы. Прежде всего, начала увеличиваться средняя продолжительность жизни. Ежегодно, сейчас она увеличивается более чем на год. За два года... Почти на 10% снизилась смертность населения. Смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась по предварительным оценкам на 20% по отношению к уровню пятого года. Прирост рождаемости составил почти 10%. Были запущены масштабные, охватившие большинство граждан, программы по сохранению и укреплению здоровья. В рамках национального проекта 13 миллионов человек смогли пройти диспансеризацию, а 60 миллионам были сделаны прививки. Значительно снизился уровень инфекционных заболеваний. По программе родового сертификата качественная медицинская помощь была обеспечена более чем 2,5 миллионам женщин и новорожденных. Вообще, по тем отзывам, которым мы располагаем, Программа родового сертификата оказалась одной из наиболее удачных. Поставка нового диагностического оборудования сократила время ожидания в очередях, повысила качество обследований. Более 300 тысяч пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Разница в разы по сравнению с тем, что было до начала реализации национального проекта. Существенно обновлена база оказания первичной медицинской помощи. Проведена масштабная переподготовка медицинского персонала. Дополнительная поддержка лучших специалистов и учебных заведений стали важнейшим направлением проекта образования. Треть учителей прошла переподготовку. Каждая десятая школа страны получила средства на реализацию инновационных программ. И эти школы стали центром распространения новых образовательных технологий в регионах. Полностью завершено оснащение школ интернетом, а это уже очевидный шаг к формированию новой образовательной среды, внедрению современной модели образования. И сегодня мы всячески стараемся поддерживать тех учителей, которые внедряют в своей работе инновационные программы. На это, в частности, была направлена программа грантов. Эти гранты получили более, 200, более 20 тысяч лучших педагогов. Одновременно поощряли мы и лучших учеников. Почти 11 тысячам из них была оказана тоже поддержка. Создано и развивается по принципиально новым образовательным программам бизнес-школы, а также федеральные университеты, которые должны обеспечить регионы квалифицированными кадрами и новыми технологиями. Далее. Два последних года средний темп приростов объема жилья составил 18%. Это в три раза превышает показатели 2005 года. Отмечу, что только в прошедшем году в нашей стране было построено более 710 тысяч квартир и индивидуальных жилых домов. Во всех субъектах Федерации появились ипотечные программы для молодых семей, а во многих и для работников бюджетной сферы. В целом, доля сделок с использованием ипотечных жилищных кредитов уже увеличилось до 14% от общего количества сделок, заключаемых гражданами по приобретению жилья. Это уже значимый фактор решения жилищной проблемы. В 6-7 годах газифицировано 1200 населенных пунктов, 4,4 миллиона квартир домовладений. На природный газ переведено 23 тысячи коммунально-бытовых предприятий, 5 тысяч сельских котельных. Национальный проект развития АПК показал серьезный потенциал роста у российского села. Люди здесь умеют и готовы работать, обновлять и расширять производство, внедрять передовые технологии, выходить на рынок с конкурентной продукцией. И они поверили, что на государственную поддержку можно положиться. Приведу тоже здесь несколько цифр. В седьмом году средняя заработная плата в аграрном секторе выросла Практически на треть против 25%, которые демонстрировали другие отрасли, то есть в среднем по экономике. Число прибыльных предприятий возросло с 58% до 73%. Уровень рентабельности с 7% до 15%. За этими довольно скучными цифрами большая работа. Все это еще раз свидетельствует, что неперспективных отраслей – и секторов не бывает, а бывают лишь бесперспективные методы работы, нежелание заниматься тем, что было серьезно запущено в прежний период. Уважаемые члены Совета, национальные проекты – это не разовая мера, об этом только что говорил Владимир Владимирович, это наша долгосрочная политика. Инвестиции в человека, его образование, здоровье, в качество жизни стали ключевой идеей развития страны. И сейчас мы вплотную подошли к формированию на базе национальных проектов новой социальной политики, политики развития человеческого потенциала, такой, которая должна открыть широкие и равные возможности для самореализации наших граждан. Каковы основные направления этих действий? В первую очередь, это задача сбережения, сохранения нашего народа. Уже в ближайшие 3-4 года необходимо добиться стабилизации, а затем и роста численности населения. Одновременно с этим резко сократить уровень смертности людей трудоспособного возраста, создать условия для долгой и здоровой жизни человека. Особо отмечу, что зрелый возраст, старость должны быть иначе воспринимаемы в обществе, должны перестать быть синонимами слабого здоровья и беспомощности. Современная эффективная медицина в развитых странах уже позволяет людям старшего поколения жить полной активной жизнью. И мы обязаны добиться такого же состояния в России. Еще одна первостепенная задача – это значительное снижение материнской и младенческой смертности. И здесь дальнейшее развитие получат программы родового сертификата, раннего выявления заболеваний и оказания высокотехнологичной медицинской помощи новорожденным. В ближайшее время будут открыты 23 новых перинатальных центров. У нас сейчас активно возрождается ценность таких важнейших понятий, как семья, родной дом. Год семьи, объявленный президентом России, призван привлечь внимание к этим важнейшим для нашего государства проблемам. И мы знаем, что развитие года семьи в регионах проходит под лозунгами, которые были объявлены здесь. И самое главное, что они проходят эти годы на основе региональных же программ, которые в регионах утверждаются. В этой связи мы продолжим развитие всех форм поддержки семей с детьми, включая индексацию пособий, размеры материнского капитала, расширение сети дошкольных учреждений. Что касается совершенствования медицинского обслуживания населения, оно должно идти по трем основным направлениям. Первое – это изменение системы финансирования медицинских учреждений. Страховой полис должен стать универсальным документом для получения медицинской услуги любого уровня. И, соответственно, медицинская страховка должна стать главным финансовым источником для получения средств лечебным учреждением или организацией. Ровно так, как сегодня работает родовый сертификат об успешности конструкции, которого я сказал. Для того, чтобы эта система заработала в полной мере, требуется большая подготовительная работа, которую мы уже начали в экспериментальном порядке в целом ряде регионов. В том числе мы должны принять медико-экономические стандарты, то есть должно быть определено четко и недвусмысленно, сколько стоит та или иная медицинская услуга, излечение от той или иной болезни. Соответственно, должна быть. Сформулирована программа государственных гарантий, подкрепленная источниками финансирования. В конечном счете должна быть создана конкурентная среда оказания медицинских услуг организациями всех форм собственности. Мы должны дать людям право выбора такой услуги и, соответственно, организации, а медицинским работникам возможность достойной оплаты труда, соответствующей объему и качеству оказанных услуг. Второе. Нужно выстроить таким образом систему подготовки и переподготовки медицинских кадров, чтобы их знания соответствовали новейшим достижениям современной медицины. Третье. Необходимо обеспечить технологическое перевооружение отрасли, причем не только за счет государственных средств, но и внебюджетных источников, за счет частного капитала. И, наконец, нельзя забывать о разграничении полномочий в этой сфере. Хотел бы остановиться и на ряде других важных аспектов оказания медицинской помощи. Так, доступность качественной, специализированной и высокотехнологичной медицины не должна означать строительство хирургических центров в каждом поселке. Это просто невозможно. Но она должна означать другое, что каждый человек, вне зависимости от места его жительства, может получить такую услугу. Более того, он сам может выбрать себе врача. Далее, дорогостоящее оборудование, которое мы достаточно активно стали поставлять в регионы, не должно простаивать ни минуты. От него должна достигаться полная отдача, а также возможность его своевременной замены, потому что оно имеет ценность только тогда, когда соответствует самым современным представлениям о медицине. И еще... Высококвалифицированные специалисты, хирурги наши, другие специалисты, не должны проводить одну операцию в неделю, а должны работать, как их зарубежные коллеги, проводя соответствующие операции по нескольку раз в день. Тогда и их зарплата, и уровень квалификации будет соответствующий. Наконец, необходимо широкое продвижение в обществе самой идеи здорового образа жизни – с самых ранних лет необходимо закладывать у человека ответственное отношение к своему здоровью. И уже в школе необходимо учить, как противостоять факторам риска, таким как злоупотребление алкоголем, потреблению наркотиков, курению. Очевидно, что только концентрация внимания и ресурсов на профилактических мероприятиях, на создании комфортных и безопасных условий жизни позволит сохранить здоровье человека. И это гораздо эффективнее, чем впоследствии тратить на это десятки миллиардов рублей. Безусловно, необходимо возрождать традиции массового спорта и физической культуры. Мы планируем создать условия для значительного увеличения числа граждан, которые занимаются спортом. До 2015 года в России будут построены не менее 4000 спортивных сооружений, в основном при общеобразовательных учреждениях и по месту жительства. То есть спортом можно будет заниматься в залах, на стадионах, в других спорткомплексах так называемой шаговой доступности. И сейчас эта работа довольно активно стала идти, большой вклад в эту работу вносят наши регионы. Уважаемые коллеги, хорошее качественное образование всегда было ключом к успеху и достатку. Это основа карьерного роста, повышения уровня жизни в семье. И это основа воспитания человека, формирование его мировоззрения на годы вперед. Но в современном обществе формируются и действуют принципиально иные требования к образованию. И нам необходимо серьезно, постоянно и скрупулезно работать над совершенствованием этой сферы, всех ее сегментов, начиная от дошкольного и заканчивая высшим профессиональным образованием. Для того, чтобы развивать дошкольное образование и делать его реально общедоступным, необходимо отделить финансирование самой образовательной услуги от расходов по содержанию детей. Только тогда мы сможем разобраться, что почем. Сегодня далеко не все родители отправляют своих детей в муниципальные детские и дошкольные учреждения. Треть детей сидит дома с мамами, нянями, либо в частных яслях и детских садах. Но это не в меньшей степени связано и с тем, что в 90-е годы, по сути, угробили систему детского дошкольного воспитания, когда во многих регионах была разрушена сеть детских садов и яслей. Но наша конституционная обязанность – обеспечить всем детям доступное и бесплатное дошкольное образование. Причем наполнить его современными знаниями, действительно необходимыми для ребенка в этом возрасте в том числе подготовить его к школе для его быстрой адаптации к школьному периоду. Такой опыт работы в регионах имеется, и ничего сложного уж такого здесь нет, требуется просто этим заниматься в повседневном режиме. Следующий уровень образования – это школьное образование. Здесь закладывается база знаний и воспитания ребенка. От того, какие основы заложены в школьный период, как формировался человек, во многом зависит его последующая жизнь. По сути, на государство ложится колоссальная ответственность за дальнейшую судьбу человека. И несмотря на то, что школа является сегодня муниципальным учреждением, государство в целом, то есть и федерация, и регионы, и муниципальное образование несут всю полноту ответственности за политику в этом сегменте образования. О профессиональном образовании мы должны готовить по-настоящему востребованные кадры. Для этого будем укреплять взаимодействие с работодателями в образовательном процессе. Продолжим поддержку инновационных образовательных учреждений, как своеобразных точек роста. Будем работать над укреплением материально-технической базы всего образовательного процесса. Еще одно важнейшее направление – интеграция образовательной среды и науки. В девятом году из федерального бюджета планируется направить 5 миллиардов рублей на поддержку не менее 50 сетевых инновационных программ, как межвузовских, так и реализуемых в рамках совместной деятельности вузов, научных и производственных организаций. Это продолжение той работы, которую мы вели последние два года по грантам, которые получали ведущие наши университеты. Как и в сфере здравоохранения, необходимо серьезным образом пересмотреть подходы к финансированию учреждений образования. Оно должно быть построено так, чтобы объем получаемых денежных средств был жестко увязан с объемом и качеством предоставляемых услуг. По таким же принципам должны внедряться современные системы оплаты труда педагогов, в основе которых тоже результат конкретной работы. Но это, собственно, то, чем мы занимались последнее время в рамках тех программ, которые шли в пилотных, в экспериментальных регионах, да и по ряду других территорий. И в завершении темы о тех подходах, которые должны стать общими в модернизации образования и здравоохранения всей социальной сферы в целом. Наше образование и здравоохранение должны стать открытыми и гибко реагировать на запросы человека, общества в целом. И надо прежде всего создать эффективно работающие, независимые системы оценки качества предоставляемых услуг. Совместно с профессиональным сообществом, другими институтами общества предстоит выработать, внедрить и постоянно развивать новые стандарты в образовании и здравоохранении. Они должны основываться на лучших сегодняшних образцах. Президент только что сказал о том, что нам следует развивать реальную конкуренцию в социальной сфере, в том числе путем создания возможностей налоговых для организаций разных форм собственности. Очевидно, что такая конкуренция будет способствовать повышению мотивации работников и будет приводить к выдавливанию с рынка услуг низкого качества. В непосредственной связи с этим находится и формирование справедливых цен в социальной сфере. Теперь о задачах в сфере жилищной политики. Сегодня нам уже нужно другое жилье, жилье нового качества, комфортности, экономичности. Увеличивая объемы строительства, мы не должны утратить исторический и архитектурный облик наших городов и поселков. В некоторых муниципальных образованиях, на мой взгляд, мы могли бы вообще отказаться от многоэтажного строительства и, с другой стороны, практически отказаться от возведения панельных домов образцов 60-х, 70-х годов прошлого века. Если и строить панельные дома, то, естественно, современные. Нужно стремиться к тому, чтобы гораздо больше людей имели возможность построить собственный дом на своей земле. При наших огромных земельных площадях это вполне реально сделать. Но чтобы добиться поставленных целей, нужно кардинальным образом изменить подходы к жилищному строительству, к организации строительного комплекса страны. Проекты комплексного освоения территорий должны иметь всю необходимую для жизни людей инфраструктуру, включая социальную, дорожную, транспортную. И вообще пора эту работу по формированию комплексных проектов, по подготовке градостроительной документации завершать, ведем ее уже несколько лет. На федеральном уровне и дальше будет оказываться поддержка регионам и муниципалитетам в программах развития инженерной и коммунальной инфраструктуры. А если она будет строиться за счет средств частых инвесторов, она может им и принадлежать. Крайне важно сократить до минимума количество согласительных процедур в строительстве. Надо ясно понимать, что существующие барьеры в конечном счете оплачиваются из кармана тех граждан, которые получают жилье. И во многих случаях именно в результате таких действий и развивается коррупция. Обращаю особое внимание на создание комфортных условий для жизни людей с ограниченными возможностями. У нас до сих пор многие инвалиды просто заперты в четыре стены, и для них непреодолимой преградой становится просто обычная ступенька в доме или бордюрный камень. Необходимо здесь изменить нормы проектирования, они будут утверждены уже в текущем году, и, конечно, мы будем заниматься и другими насущными проблемами людей с ограниченными возможностями. Строя больше и лучше, мы должны постоянно помнить про доступность жилья и уделять социальным аспектам жилищной политики больше внимания. Очередникам, гражданам с низкими доходами должны быть предложены различные формы государственного содействия. Включая предоставление субсидий, поддержку их участия в жилищно-строительных кооперативах, адресную помощь молодым семьям, льготные ипотечные программы. При этом нужно учитывать и существующий мировой опыт, не забывать, кстати, и об опыте негативном. К примеру, нам нужно продумать, как нам укрепить и защитить нашу же ипотечную систему. Уважаемые коллеги, нашим долгосрочным приоритетом, должно стать и комплексное развитие сельских территорий, имея в виду как реализацию уникального аграрного потенциала России, так и повышение качества жизни сельского населения. Прежде всего за счет развития инфраструктуры, создания новых рабочих мест, роста доходов и эффективности хозяйств. Решению этих задач призвана содействовать уже принятая государственная программа, финансирование ее мероприятий, из федерального и регионального уровня превысит, давайте вдумаемся, 1 триллион рублей, и это государственные средства, не менее чем 500 миллиардов рублей поступит в отрасль в виде прямых частных инвестиций, и того не меньше чем полтора триллиона рублей. Мы планируем работать над повышением эффективности использования сельхозземель, основного ресурса АПК. И здесь главным считаю появление эффективного собственника на каждом земельном участке. Необходимо окончательно урегулировать все вопросы, связанные с полноценным оборотом земель, сельхозназначение, включая финансовую и организационную поддержку регионам для уборядочения права собственности на сельхозземли. Отмечу, что уже в ближайшие годы должны возрасти темпы технического перевооружения отрасли. В сельское хозяйство будет поступать более производительная и ресурсосберегающая техника. Надо также продолжить работу над качеством сельской жизни. Современные школы, фапы, клубы – все это неотъемлемая часть жизни на селе, и этим мы тоже обязаны заниматься. И, наконец, несколько слов о газификации страны. Доступность газа – это совершенно другое качество жизни, один из неотъемлемых признаков благополучия. Сегодня уровень газификации составляет порядка 60%. В восьмом году газ придет еще более чем в 400 населенных пунктов. И уже в обозримой перспективе предстоит полностью газифицировать все территории ну, естественно, там, где это технически осуществимо, и в этом есть потребность. Для страны это важнейшая социальная задача. В заключение хотел бы поделиться некоторыми ощущениями, личными ощущениями. В основном от общения с людьми по поводу эффекта от реализации национальных проектов. Об этом в своем вступительном слове Владимир Владимирович говорил. Не скрою, что когда работа только начиналась, нередко приходилось слышать абсолютно скептические оценки, мол, эти проекты, такой популизм чистой воды, способ на какое-то время законсервировать ситуацию, поддержать социалку на плаву, а то и просто предвыборный пиар власти. Сейчас ситуация иная, она даже в эмоциональном плане другая стала все-таки люди увидели, пусть, может быть, и не такие значительные, но реальные перемены. И почувствовали, что в результате этой работы, по тем направлениям, которыми мы занимались, жизнь стала меняться к лучшему. Думаю, что такой уровень доверия нас ко многому обязывает. Он дает нам реальную возможность добиться большего. И уверен, что совместный работой мы сможем оправдать все эти ожидания. Благодарю за внимание. Спасибо.